Добрый день, с вами я, Богат. Сегодня мы с вами на площадке Gloport и рассматриваем товары в тренде. Ну как не может не затронуть такой товар, как Яндекс Яндекс.Дзен? Пошаговый дзен с нуля до результата за 4 дня. Ребята, я начал изучать дзен с того момента, как он вышел. И честно вам скажу, как и многие из вас, результата не получил того результата, о котором обещают авторы. Конечно, меня этот курс очень заинтересовал, и я решил пересилить себя и все-таки вновь заняться вот таким вот своим дзеном, на котором 384 подписчика и никаких просмотров нет. В чем же причина и что это такое? Что за курс нам дает Максим Наумов? Курс, во-первых, стоит недорого, плюс идет со скидкой. Ребята, курс в топе, в тренде. Почему? Тема наболевшая, все хотят легких денег, быстрого заработка, но не знают, как все правильно это сделать. Давайте перейдем на сайт Максима, посмотрим, о чем он нам там говорит пошаговый дзен с нуля до результата за 4 дня но ну, то что четыре дня получилось у максима у него наработки с самого начала я в это верю но то что у меня получится за 4 дня я не верю потому что я что только не перепробовал честно вам говорю и у меня 0. дзен у меня вот смотрите дзен у меня даже в монетизацию не вышел сколько там постов очень много все делал по рекомендациям и ноль. Так, давайте поехали дальше. Что нам предлагает Максим? Давайте послушаем его. Приветствую вас. Меня зовут Максим Наумов. Вы все уже слышали про платформу Яндекс.Зен. Это новостная лента, которая помогает зарабатывать на своих статьях обычным авторам. Она очень быстро развивается. И это логично. И с помощью этой платформы можно начать хорошо и регально зарабатывать в интернете с уплатой всех налогов. Я успешно работаю с сервисом Яндекс.Зен практически с момента его основания. У меня есть несколько каналов и в совокупности я зарабатываю с них до 100 тысяч рублей в месяц. Скрины с выводами и статистикой вы видите на экране. Доход со временем постоянно растет. До этого момента я занимался консультированием людей по Яндекс.Зену и помогал им выйти на монетизацию. Собрав самую ценную и эффективную информацию, я решил записать видеокурс. Свой видеокурс «Пошаговый Дзен с нуля до результата» который позволит вам зарабатывать до 30 тысяч рублей с одного канала, без каких-либо вложений, а имея несколько каналов и до 100 тысяч рублей в месяц. Это уникальный курс, у него нет аналогов в интернете. Вы спросите, почему он уникальный? Сейчас я вам все расскажу. В своем видеокурсе я вывожу канал на монетизацию за 4 дня и показываю весь процесс в видеороликах. В них я расскажу вам про самые эффективные методы работы с платформой, правильное оформление канала, статей, как правильно их публиковать, цеплять своих зрителей, расскажу все о перспективных тематиках, все тонкости работы алгоритма. Эти методы помогут вам быстро вывести свой канал на монетизацию и начать зарабатывать неплохие деньги. К слову, именно этот канал я вывел на монетизацию в видеоуроках и за два дня он принес 1000 рублей. Спешите приобрести курс, так как из-за очень динамичного развития Яндекс.Дзена условия выхода на монетизацию для новых каналов скоро будут ужесточаться. И это еще не все, у меня для вас есть подарок, я разыгрываю свой канал, который я вывел на монетизацию в данном курсе, вместе с 1000 рублей, которая лежит на балансе среди своих покупателей. Все что вам нужно сделать для участия в розыгрыше, это подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк под данным видео, сделать репост на свою страницу вконтакте и написать комментарий под роликом с ссылкой на запись репоста. После выигрыша будьте готовы предвидеть чек. Итоги конкурса мы подведем 25 июня на YouTube канале. Ну вот, мы послушали Максима, и даже после вот этого видео я могу судить о своем нелепом вот этом вам канале, который, во-первых, неправильно создан, неправильные посты. Могу уже судить просто по выступлению Максима, не говоря уже о курсе. Что внутри курса? Внутри курса, э -э давайте я не буду вам э -э читать э -э то, что пишет нам Максим, и я вам покажу, что на самом деле в курсе и чего я достиг. Значит, стоимость курса 990 рублей с учетом 50% скидки. Так, нужно его забирать как можно быстрее. Ссылка на данный курс будет под данным видео. Нажимаем и получаем не 13 видео, а вот столько. 15 видео где Максим э, чисто для меня, чисто для меня э, раскрыл мои ошибки. Ребята, наверняка так же, как и у вас, те, которые уже пробовали заниматься дзеном, те, которые создавали каналы и пытались быстро-быстро-быстро вывести их в топ, наверняка вы увидите свои ошибки. Это раз. Я точно решил, что мне нужен абсолютно новый канал, абсолютно с нуля, потому что... Все, чему меня учили другие, ну как бы видите сами, я вас не обманываю, да, не дало нужных результатов. Я попробую курс Максима и посмотрю, что с этого получится. Видео пишу, почему? Потому что на самом деле и тематика канала, и э, то, что Максим за 4 дня вывел канал в топ, он это показывает в своих видео. То, что можно это вывести, тоже правда. И то что нюансы которые нужно учитывать которые я на самом деле не учитывал потому что меня этому не учили меня учили совсем по-другому да но как говорится меняется все меняется жизнь мы не стоим на месте почему бы не использовать этот источник бесплатного трафика и все-таки не добить его и я думаю я наконец-таки его добью возьму себя за руки и покажу вам, что, ребята, вот у меня тоже получилось. И на самом деле все это классно. Мне курс, ребята, понравился. Он содержательный. Он показал именно, какие тематики нужно выбирать. То есть тематика заработка, ребята, которая у меня на канале, да, она не ходовая. И вряд ли я свой канал вытяну в топ через даже несколько месяцев на монетизацию. А вот тематики, которые предлагает Максим, да, они на самом деле ходовые. Он не скрывает ничего, откровенно все показывает, дает бонусные уроки и говорит о том, что на самом деле на сегодняшний день актуально в Дзене и как вывести канал на монетизацию. Вся проблема моя лично, почему у меня каналы не вышли в монетизацию, потому что я торопился, я спешил. И э, тем самым э, снизил, снизил рейтинг своих каналов. Потому что когда мы спешим, мы все это э, как бы, по 20 видео, по 30 видео, по 30 постов, по 40 постов. И канал идет у нас э, в да, спав. Э, поэтому я вам рекомендую данный курс. Рекомендую тем, кто уже пользуется дзеном и не получил результатов у других авторов. Рекомендую, потому что на самом деле, прочитав все эти видео, понял, что те ошибки, которые совершал я, то же самое, те же самые ошибки совершали и вы, и поэтому те недовольства, которые есть у вас, они у вас и остались. У кого хватит терпения, у кого хватит сил, у кого хватит мужества взяться за дзен. Я уверен, сто процентов вы добьетесь результата и доведете его до конца. Сделаете монетизацию на своем канале. Пусть не за 4 дня, как сделал это Максим, потому что за 4 дня на самом деле сложно. Но, видео, которые, но посты и на дзене у Максима, которые, извините меня, достигают 130 тысяч просмотров за день. Это стоит уважения, и я благодарю Максима, что он откровенно делится нами со своими вот такими вот наработками за несколько месяцев. Он создал для нас специально, у него несколько каналов, он довольно-таки хорошо зарабатывает, до 100 тысяч рублей, а может быть даже и больше, я думаю. да. И он для нас специально сделал канал, он с нуля его вывел за 4 дня в топ. И по своей методике, да, по той же самой методике пойду я. Но чтобы вы не ждали меня, допустим, неделю, потому что я думаю, что за 4 дня я не выведу, хотя надежда есть. Но неделя-две, я думаю, канал у меня выйдет в топ. Я после этого видео постараюсь еще записать видео и покажу вам. Что на самом деле метод работает и метод рабочий, потому что мне он понравился. Я долблюсь, можно так сказать, с Дзеном очень давно. Очень много умных учителей учили меня, да, и лично, личные учителя, и покупные курсы и так далее, и так далее. Толку, видите, ноль. Даже на новых каналах, которые меня индивидуально учили личные учителя. Ну что ж, благодарю Максима классный получился у него курс замечательный ребята ссылка под данным видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии будем ждать совместных результатов по данному курсу вы ждете мой результат я жду ваших результатов всего доброго с вами я богат